Нитро. Алло, Нитро для удара. удара. Даю, передаю. Нитро, я удар. Алло. Нитро, я удар. Слушаю тебя. Удар, я Нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься. Всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки, с беспилотника, так я понял, Байрактар летает. Остальным сейчас потерям разбираюсь.